Ну, я начну с того, что я, конечно, очень благодарен э, организаторам. Э, это мой первый визит в Казань. Как-то так сложилась моя научная судьба, что я в первый раз mm -hmm. сюда приехал. И, значит, э, ну, поэтому, конечно, большое спасибо. Интересно. Я постараюсь э, поэтому рассказывать, э, ну, достаточно, может быть... Э, то есть не только совсем уж свежие результаты, но и какие-то результаты, которые получены в течение последних, наверное, лет десяти, скажем, как мной, так и моими учениками. Ну, еще какие-то, конечно, так, там, наверное. Значит, какие-то результаты, конечно, упомянул. Значит, речь пойдет вот о чем. Ну, я думаю, что все понимают, что, если вы, что свойства там, или строение конечной группы, если мы рассмотрим, значит, оно тесно связано, может, так сказать, о нем много, много можно сказать, используя некоторые арифметические там, характеристики или свойства группы. Арифметические, значит, которые легко выразить числами. Ну, там, Можно начать с теоремы Лагранжа, с теоремы Силова, там, чтобы, ну, упомянуть такие классические результаты. Но э, если мы говорим о влиянии ну, вот некоторого множества арифметических так сказать, там, инвариантов или там, параметров на строение группы, то, пожалуй, самое сильное утверждение, которое может быть сделано в таком э, ключе, это значит, утверждение о том, что группа просто вот, однозначно определяется ну, в случае дезоморфизма, Конечно, а вот некоторым набором своих арифметических характеристик. Вот примерно от такого сорта задачек сегодня и пойдет э, речь в моем докладе. Ну вот было заявлено, что два языка у конференции русский и английский официальные, поэтому в общем слайды пусть будут английские, а говорить я буду, конечно, по русски. А, так, э, ну, значит, опять, по-моему, не шевелится. О, пошло, О, пошло да? Замечательно. А, значит, ну Итак, э, речь пойдет. Да, я хочу сразу сказать, что, ну, я, конечно, рассчитывал, так сказать, когда думал о докладе, понятно, что э, не все присутствующие в аудитории, ну или подключившиеся к докладу, значит, могут быть, так сказать, так уж интересуются конечными группами, поэтому я постараюсь сделать доклад ну, достаточно понятным для широкой аудитории алгебраической, э, для алгебрологической, э, значит, но. Поэтому прошу прощения у всех, кто, так сказать, ну, хорошо знаком с предметом. Может быть, будут какие-то вещи, которые достаточно, достаточно понятны. Итак, мы будем говорить в основном о конечных группах. Если группа не конечная, я об этом специально скажу. А, значит, ну, опять-таки, можно, там, существует масса самых разных, так сказать, арифметических характеристик у конечной группы. Но вот сегодня нас будут интересовать вот какие характеристики. Значит, порядок группы, число элементов в ней, а, значит, множество простых делителей порядка. Значит, множество, ну, которое здесь названо множеством индексов элементов, значит, ну, более точно это, значит, размеры классов сопряженных элементов, вот, но такой хорошо известный факт, что... В сопряженном классе значит, элементов ровно столько, сколько чему равен индекс централизатора соответствующего элемента в данной группе, поэтому можно вот говорить о индексах, можно говорить о размерах классах сопряженных элементов. Значит, это множество я буду обозначить через n на g. Ну и, наконец, множество порядков элементов группы или спектр группы, как его в свое время предложил называть Сергей Иванович Адян, значит, в 80-х еще годах, говорят о некоторых задачах в периодических группах. Вот, значит, тут я хочу подчеркнуть, что речь идет именно о множестве. Вот, скажем, в группе может быть много инволюций, элементов порядка 2, но в спектре будет, конечно, только одна двойка, то есть это именно множество. Да, еще ни в одном из моих утверждений не будет вот этого объекта последнего, но, так сказать, там иногда удобнее его Значит, использовать это понятие, это так понятие графа простых чисел, оно позволяет иногда визуализировать некоторые свойства как раз спектра группы, потому что граф, в этот граф Гринберга-Хегеля, граф простых чисел этим множеством, конечно, определяется. Значит, он устроен так. Вы берете два простых делителя, значит, которые делят порядок группы. Ну, понятно, что есть элементы таких порядков, просто все у теоремы значит все теоремы там сила, скажем, прошу прощения теоремы Лагранжа, вот, но значит и два вот этих два простых числа, значит вот они связаны ребром, смежны в этом графе. Если у нас есть элемент порядка ПКУ, но если элемент порядка ПК нет, значит то тогда такого такого ребра нет. Так, дальше, значит, ну Теперь, значит, вот что можно пытаться, так сказать, э, какие такого, так, такого сорта задачи можно решать? Значит, легко понять вот какую штуку. Нас интересует вот ситуация, когда вы можете группу, ну там, с точки зрения изоморфизма, описать более-менее однозначно этим по наборам параметров. Ясно, что не для всяких, конечных групп, вот этот подход годится, потому что, скажем, ну, только групп порядка 2 в 10 имеется порядка с 50 миллиардов, попарно не изоморфных. Их там 49 миллиардов с копейками, скажем так. Поэтому ясно, что вот, скажем, два группы или там P-группы, э, ну, в общем, вряд ли разумно пытаться их, так сказать, как-то, э, значит, вот пытаться характеризовать каким-то набором там, порядков, элементов, неважно. А, вот, там, конечно, ничем, кроме таблицы э, Умножение не обойдешься, да и то, как наверное, знаете, ну, проблема значит, изоморфизма групп, вот, заданных своими таблицами умножения, все еще у него нет, значит, неизвестно, есть ли полиномиальный алгоритм, который решает эту проблему. Вот. Но оказывается, если мы займемся, если мы остановимся на конечных простых группах, а это очень важный объект в теории конечных групп, ну, хотя бы потому, что Значит, ну, как вы знаете, теорема Жордана гельдера любую конечную группу может составить, просто из простых групп. Вот если посмотреть на такие группы, оказывается, они как раз хорошо поддаются вот такого сорта характеризации, как мы увидим, собственно, в этом докладе. Да, но я напомню, значит, что такое конечные простые группы. Значит, вот теорема их классификации была, значит, была по большему счету, завершена. Ее доказательство, по крайней мере, об этом было объявлено в начале 80-х или в конце 70-х, там по-разному можно это считать. Значит, но все же, наверное, важной такой вехой стало после этого, все-таки еще в 2004 году вышло такое полное доказательство, по крайней мере, так называемого квазитонкого случая, в такой в статье, или лучше сказать, в книге ашбахера э, Смита, Но и такое полное доказательство, вот, которое пишется по-прежнему, оно на самом деле довольно близко уже к завершению, но тем не менее. То есть это такая грандиозная теорема, вот, которая появилась, ну, вот, на нашей, так сказать, памяти. Значит, а, итак, а, ну, что такое, конечно, простые группы? Значит, ну понятно, что вот есть группа простого порядка. Это единственные такие абелевые простые группы. Ну а если говорить о неабелевых группах, то это помимо значит, вот некоторых исключительных, совсем уж исключительных, 26 спорадических примеров, значит, это либо группа подстановок знакопеременные, степени там, начиная с 5, ну либо огромный класс, очень интересный и так сказать, важный класс групп Лиева типа. Значит, в группах ли типа тоже на самом деле, но ну, в соответствии, как вы, знаете, опять, а, как, как известно, а, значит, вот, алгебры ли есть там бесконечные серии, а есть исключительные некоторые, так сказать, ли. Ну вот им соответствуют а, значит, исключительные, соответственно, группы ли типа, ну и так называемые классические, потому что вот таким стандартным а, сериям алгебры им соответствуют ну вот соответствующие группы, которые имеют естественное матричное представление. Да, значит, вот этот тот объект, с которым мы работаем, значит, да, такое простое наблюдение, понятно, что центр, то есть множество элементов, капутирующих, так сказать, с остальными элементами в группе, в любой простой группе тривиально, Вот, но это означает, что фактор группа это означает, что группа внутренних автоморфизмов, так это называемая группа, порожденная, вернее, группа, так сказать, состоящая из элементов, из которым соответствует сопряжение. Вот. Она просто изоморфна значит, самой группе в данном случае. Ну и поэтому мы всегда можем считать, что наша группа, значит, наша, наша значит, Неабелева простая группа, она просто вложена в свою группу автоморфизмов. Вот. Ну и значит, вот любая группа, которая как, как раз зажата между значит, простой группой и ее группой автоморфизмов, она называется почти простой. А, вот. Ну Естественно, тут, тут имеется в виду неабелево простые группы уже. Вот S это неабелево простой группы. Да, ну вот, значит, в 1987 году, как я сказал, значит, уже к тому моменту значит, вот было объявлено, классификационная теорема, собственно, была и сформулирована, и объявлена. Появилось, а вот, на самом деле, в 80-е годы вообще было очень много, на самом деле, вот такого сорта работ, проблем, связанных с тем, что у нас, как бы, вот мы уже имеем классификацию конечных простых групп. И вот к 87 году относятся, на самом деле, две гипотезы, которые возникли в переписке между китайским математиком Шиву Джи и американским математиком, очень известным Джоном Томпсоном. А вот, и на самом деле, Шиву Джи просто написал, я потом объясню, откуда взялась эта идея немножко. А вот, Шиву Джи написал письмо. Томпсону, в которой высказал вот такую гипотезу. Он сказал, давайте мы возьмем конечную простую группу, вот, любую. Вот, и, вот тогда, да, и возьмем любую конечную группу, у которой такой же порядок и такое же множество порядков элементов. Так вот тогда они обязательно должны быть изоморфными. Вот. Ну, в общем, Томсон ответил, что да, конечно, было бы, если бы это удалось доказать, это был бы совершенно выдающийся результат. Вот. Но предложил свою, так сказать, гипотезу, что вот точно так же любую конечную простую группу можно охарактеризовать своим множеством как раз вот, значит, размеров, классов сопряженных элементов. Вот. Ну, конечно, правда, тут надо сказать, что в классе групп без центра, потому что, ну, или с тривиальным центром, может быть, более точно. Почему так? Потому что ну, ясно, что. Центральных элементов у них, значит, вот этот индекс, у них централизатор это вся группа, поэтому, соответствующий индекс это единичка. Вот, поэтому вы всегда можете это безболезненно умножить любую конечную группу, скажем, на любую абель группу группу, просто прямо. Вот, и вас не изменится соответствующее вот это множество n. Вот, поэтому тут, конечно, разумно наложить вот такое условие. Вот. Ну вот, собственно, про эти две гипотезы я не буду много рассказывать, потому что, в общем, Обе они, слава богу, доказаны, в общем, они справедливы, это такой известный значит, факт. Я, хотя чуть-чуть я, конечно, скажу пару слов, тем более, что все это произошло, опять-таки, не так, чтобы давно. Значит, ну, сначала про гипотезу Ши. Собственно, сам Ши, его с коллеги, ученики китайские, э, значит, они довольно сильно продвинулись. Э, и к 2003 году они там справились с, с, ну, понятно, с парадическими группами, с знакопеременными группами, и на сам, с исключительными группами, или, типа, и даже с, с несколькими сериями, там, ну, большинством серий таких классических групп. Вернее, большинство, неважно. Вот. Но, тем не менее, вот, где они остановились, это... Они не справились с ситуацией, когда вы имеете дело с симпатическими, так называемыми, группами, ну или ортогональными группами вот, в, в некоторых там, соответствующих случаях. А, вот, но более точную формулировку вон там есть на носке. Вот, и проблема была в том, что вот их методы, по крайней мере те, которые, так сказать, они используются, они точно не годились. Вот это значит, стало понятно после такого анализа этой ситуации. Вот. Но, в конце концов, и эти сложности удалось преодолеть. Правда, для этого придумал, пришлось придумать несколько иной подход. Вот. Опять-таки, об этом я чуть подскажу. И вот в 2009 году Вышло на самом деле две там, довольно больших работы: у нас э, с Марией Александровной Дичкасеей и Виктором Даниловичем Мазуровым, в котором, собственно, вот оставшиеся случаи тоже были сделаны. Причем вот наш подход, он, конечно, сразу понятно, с помощью него можно сделать остальные, все остальные случаи совершенно естественным образом. Поэтому это уже теперь не гипотеза, а просто теорема такая и так. Значит, любая группа, э, любая конечная простая группа однозначно характеризуется своим спектром и порядком в классе всех конечных групп еще раз не, не вот не среди простых групп а именно в классе всех конечных групп конечно вот э, значит э, ну теперь про гипотезу томпсона значит э, пожалуй там первое такое серьезное продвижение было сделано тоже китайским математиком учеником ши э, ченьгу он в своей кандидатской на самом деле ну там, там диссертация, придумал, что делать с группами, у которых так называемый несвязный граф а, как раз вот простых чисел, о которых я говорил. Несвязный это значит, что он, понятно, у него должно быть там, по крайней мере две компоненты связанности. А, вот, э, там несколько было его работ на эту тему, вот, потом еще немножко были некоторые продвижения, но вот ситуация, когда граф связанный, он там плохо чего-то удаловалось сделать. Вот потом я написал небольшую заметку, а, ну, которая вот как раз шла речь о каких-то совсем таких ну, примерах, где вот граф все же связан. Вот. что-то еще сделал там и шесть. вот ху, хорошую статью написали. Но, пожалуй, тут важный вклад, конечно, внесла не Дахан это женщина математика из Ирана, дев... ну, довольно молодая на самом деле. Вот. Она написала замечательные совершенно работы о классических группах. Вот. но тоже у нее не все. Даже если мы говорим о классических группах, не все получилось. Вот, в частности, оставались там, подвисли там серии ортогональных групп некоторые. Вот. но и Для знакопеременных групп было совершенно непонятно, что делать. А, вот. Но вот с этими сложностями справился совсем недавно Илья Борисович Горшков, собственно, вот главный результат его докторской диссертации. А, вот. Он доказал, рассмотрел оставшиеся случаи, я не буду подробно об этом говорить. А, вот. Но собственно, теперь это тоже не гипотеза, а это теорема. Итак, любая конечная группа однозначно характеризуется вот этим множеством размеров классов сопряженных элементов, или множеством индексов, значит, элементов, вот в классе всех конечных групп с тривиальным центром. Вот такой вот результат. Да, значит, ну вот теперь мы вернемся опять, мы вернемся еще немножко в конце доклада вот к этой ситуации, когда речь идет о классах сопряженных элементов, и их размерах. Но сейчас мы значит, опять вот пойдем туда, где речь идет о множествах порядков элементов. Значит, вот тут я должен заметить, что в каком-то смысле, несмотря на то, что вот, конечно, гипотеза Ши очень красивая и очень короткая, значит, допускает очень короткую формулировку, в каком-то смысле на мой взгляд это такой э ну, пусть и красивый, но не совсем такой правильный результат с точки зрения такой внутренней вот этой математики. Я попробую сейчас объяснить, почему. Значит, смотрите, вот как Ши, собственно, пришел к этой гипотезе. На самом деле, Ши занимался, как и немецкий математик Рольф Брандл, они более-менее параллельно это сделали, они занимались задачей, которая там Грэму Хигману и Миха Сузуке таким классиком, теории конечных групп. А, ну, Грэм Хигман, на самом деле, не только конечных групп, конечно, а вот, представлений. Задачка была такая, значит, вот надо понять, как устроены просто конечные группы, в которых множество порядков элементов, это просто состоит только из степеней простых чисел. А, вот. Хигман, на самом деле, вот объяснил общую некую структуру таких групп, в том числе неразрешимых. А, Сузуки в 1962 году, где году, ну, так сказать, описал все такие простые группы, вот. И вот в 80-х годах Ши и Браундл занимались такой задачкой, как бы все-таки все, все конечные группы описать. Ну И собственно Ши сообразил тогда, вот в частности, такой группой является самая маленькая неабелево простая группа, группа А5. У нее спектр состоит из чисел 1, 2, 3, 5. Это легко сообразить, это задача для студента. Да? Вот. И он сообразил, что ну вот из этого описания, которое они получили, в общем получается, что других-то групп нет конечных. Вот с точно таким же спектром. Вот. Он посмотрел, значит, ну понятно, что следующая группа какая, значит, можно посмотреть на группу там, ну если по порядку, то, конечно, по SL2.7, но э, такая естественная группа, понятно, А6, то есть группа из... Значит, знакопеременная группа степени 6. Но вот, к сожалению, для нее это казалось неправдой. Вот. Собственно, поэтому он и добавил порядок в ту гипотезу, которую высказал. То есть вот, еще раз подчеркну, значит, группа А5 однозначно характеризуется своим спектром, вот этим множеством порядков элементов 1, 2, 3, 5, не в классе групп порядка 60, котором, ну, то есть вот такого же порядка, как и она, а в классе всех конечных групп. Вот. И в каком-то смысле вот эта естественная постановка, она такая здесь. Вот убрать из этого условия, постараться убрать из этого условия условия на, на равенство порядков группы. То есть характеризовать группу, ну, простую, скажем, группу в классе всех конечных групп только своим множеством порядков элементов. То есть это гораздо более такая интересная задача, гораздо более трудная, как легко понять. Вот. Ну и, собственно, хотя... К сожалению, здесь нельзя сформулировать такую красивую, в смысле, такую, вот, такую однозначную теорему, как вот в случае, сказать, если мы добавим порядок. Но, тем не менее, оказалось, что здесь есть некая разумная гипотеза, о которой мы сейчас поговорим. Но давайте, во-первых, будем для простоты говорить, что две группы изоспектральные, если у них вот раз один, один и тот же множество порядков элементов, значит, будем говорить, что группа распознается значит, по спектру, а, или просто распознается значит, в моем докладе, если значит, вот равенство спектров влечет изоморфизм, ну и почти распознаваемость, скажем, если, ну вот, существует, может быть, не одна группа, но конечное число. Дело в том, что вот это несложное, ну, относительно несложное, так сказать, утверждение, которое было доказано, замечено Ши, аккуратно доказано Мазуровым, оно состоит в том, что если у вас есть в вашей группе нетривиальная нормальная Абелева подгруппа, ну, а так будет всегда, если у вас, скажем, нетривиальный разрешимый радикал в вашей группе есть, вот, то таких групп, всегда, групп с таким же спектром всегда будет бесконечно много. Эту серию несложно построить, вот эту бесконечную серию, просто конструктивно. Вот. Значит, ну и с другой стороны, если мы говорим о простых группах, оказалось, что да, есть некоторые исключения, да, есть некоторые, вот, к сожалению, группы, типа вот группы А6, да, для которых это неправда. Но в большинстве случаев это все-таки, все -таки, на самом деле, если мы возьмем группу изоспектральную простой, просто изоспектральную, да, то она, она вообще, к сожалению, не обязана изоморфной быть, но она должна быть близка к ней, в том смысле, что она должна быть как раз зажата между вот этой группой Элис, исходной простой, и ее группой автоморфизмов. Помните, да, я говорил, что вот, можно считать, что группа неабелевая простая группа, просто сидит внутри своей группы автоморфизмов. Вот и поэтому на самом деле неабелевых простых групп даже вот, почти распознаваем лучше понимать так вот, значит, Мы почему говорить, что неабелева простая группа почти распознаваема, если она как раз сидит между, если любая группа ей значит изоспектральная сидит между L и ее группа автоморфизмов. Вот. на самом деле вот э, эти два разных определения э, в случае неабелевых простых групп это практически одно и то же опять-таки за некоторыми простыми исключениями. Да, так вот в чем была гипотеза Мазурова, которая тут в заголовке на самом деле? Э, у нее была такая довольно точная формулировка он, на самом деле явно она была высказана на вот этой конференции в санкт-петербурге в 2007 году э, ну, в а, значит э, я чтобы ее объяснить на самом деле лучше сразу покажу вот она тоже справедлива в общем по крайней мере в таком в общей постановке я просто покажу в каком в, что это означает и тогда станет понятно в чем она состоит и так э, ну, это такая современная значит версия значит итак, э, вот возьмем, значит, давайте возьмем, значит, Нябель, Нябель простую группу, на которую мы накладываем такое условие. Значит, из фародических групп, их 26 штук, насколько я, мы с вами помним, значит, надо выкинуть группу Янка-2, одну группу. Значит, из накопеременных, ну вот они там, там, там такая серия, да, начиная с 5, вот, надо выкинуть группы степени 6 и 10. Значит, из всех исключительных групп его типа, а это на самом деле 9 таких бесконечных серий групп, которые соответствуют там алгебрам Ли и там их там, всяким скрученным соответствующим вариантам, вот там тоже надо убрать всего одну группу, а, вот. Ну, а вот с классическими группами там все немножко похуже, но там надо предположить, вот по крайней мере, так сказать, и это вот в общем-то и была гипотеза Мазурова, что вот начиная по крайней мере с некоторой размерности это будет правда, генерически это верно, а, вот. Но, то есть, если мы возьмем любую из таких групп, и предположим, что есть конечная группа с тем же самым спектром, то вот оказывается, вот эта конечная группа должна лежать между L и ее группой автоморфизмов. Более того, это уже более поздняя такая, так сказать, тоже трудная добавка. А вот На самом деле все такие группы известны, но об этом я чуть позже скажу, чуть подробнее. Вот. И вот в некотором таком точном смысле, на самом деле с еще чуть большей оценкой, эта гипотеза была доказана в 2015 году. Вот. Но если коротко, чтобы вот не говорить, так сказать, этот смысл, значит, он такой, значит, вы и так можете запомнить это так. Что почти все простые группы почти распознаваемы. Правда, почти все тут надо понимать вот аккуратно. Да? А, вот, для классических групп надо исключить некоторые размерности. А, ну а общее понятно, то есть что здесь остается открытым, так сказать, остается открытым случае вот, когда у нас размерность вот между 5 и 38 в классических группах. На самом деле там много чего известно, это очень такой, то есть там, конечно, гораздо больше нам известно, чем неизвестно, но тем не менее, вот пока, если говорить в общем, то ситуация примерно такая. Так. А, ну хорошо. Да, ну совсем немножко значит, чуть подробнее значит, про Мазу, значит, вот гипотезу Мазурова. Так просто, чтобы у нас было так сказать, представление. Значит, как я уже говорил, значит, вот про спорадические группы. Итак, примерно в 1998 раз году, это, там много было, несколько работ, по крайней мере. И вот последняя работа была совместная Мазурова и Ши, в которой, собственно, там разбирались некоторые случаи. Вот, ну, и строился этот пример с Янка-2. Итак, вот 25 групп. Причем они просто распознаваемы, То есть если вот, спектров влечет изоморфизм групп, А вот, а вот Янка 2 можно построить изоспектральную группу, с, у которой есть уже нормальная Абелева подгруппа. Да, вот. Но это, собственно, такое сплетение а, вот такого модуля, на самом деле, шестимерного неприводимого группы, знакопеременной группы А8, а вот в этом естественном полупрямом произведении, оказывается, будет такой же спектр, как у группы янка 2 ну и поскольку у нас возникла группа с тем же спектром, у которой есть нетривиально нормальная подгруппа, так как мы, как мы знаем с предыдущих слайдов, это значит, что таких групп бесконечно много можно построить. А, вот. Да, значит, э, ну, в знакопеременные случаи тоже, значит, вот надо исключить группу значит, 6 и 10, там тоже можно построить соответствующие э, изоспектральные группы с нормальными абелевыми подгруппами. Вот. А вот во всех остальных случаях, как это было доказано вот к 2012 году Ильей Горшковым, то есть последний вот такой генерический случай сделал Илья, такой замечательной, очень короткой и ну, интересной работе, э, вот там опять-таки равенство спектров лечит просто изоморфизм групп. Значит, если говорить о группах Лиева типа, то тут э, ситуация такая, значит, тоже вот в исключительных группах Лиева типа достаточно исключить одну группу всего лишь 3d42, такой тройственной группу Стейнберга, над полем порядка 2, так называемая, вот. и вы опять получите, э, да, правда, вот, значит, э, получите его вот что. Тут уже, к сожалению, нельзя сказать, что э, вы, по, ваша группа с тем же спектром будет обязательно, значит, э, будет обязательно изоморфной исходной группы. Но она будет как раз вот лежать между L и ее группой автоморфизм. Ну а вот в случае тройственной как раз группы Стейнберга, как раз опять-таки, вот, вот тут хорошо видно, почему эта задача совершенно сложнее, чем задача, скажем, вот так в постановке с тем же самым порядком. Потому что тут никакой задачи бы не было, конечно, для 3 d 42 2 никакого исключения бы не было. Дело в том, что да, вот оказывается, вот эта тройственная группа Стенберга может действовать некоторым там, правильным образом, некоторым есть такой неприводимый модуль э, два модуль, э, вот, на котором она действует так, что естественное полупрямое произведение содержит ну, значит, элементы, если мы, мы посмотрим на порядке элементов вот такого множества, у него будет такое же, как у исходной группы. Ну и наконец, э, если говорить о классических группах, то значит, вот э, в 2015 году на самом деле вот это там была в разных сериях разные оценки, но оценка была порядка 60, наверное, на размерность. Сейчас она вот спустилась до 38, но принципиально, тем не менее, факт был доказан именно тогда. Значит, вот Если возьмете классическую группу достаточно большой размерности, то равенство спектров влечет на самом деле в данном случае, опять-таки, почти распознаваемость соответствующей группы. Вот в тех терминологии, о я говорю. Да, ну хорошо, значит, теперь значит, мы поговорим немножко вот о чем. Итак, мы поговорим о ситуации, когда... Ну во-первых, во, во многих случаях мы знаем значит, ответ, значит, как устроена группа, у которой тоже самое, но в порядке флиментов, как у простой группы. Вот, значит, но в некоторых не знаем, а в некоторых, по-прежнему, так сказать, хотелось бы некоторые общие факты установить, которые верны всегда, независимо от того, распознаваем там группа, ли, почти распознаваема. И вот немножко о таких фактах мы поговорим. Ну, Во-первых, давайте сразу поймем, как может быть устроена вообще значит, группа, у которая конечная группа в общей ситуации, значит, которая изоспектрально простой. Значит, есть три конкретные группы, классические, а именно значит, линейная группа значит, над полем порядка 3, размерности 3, значит, унитарная группа и симптомическая группа размерности 4, но все над полем порядка 3, у которых можно построить изоспектральные группы, разрешимые группы изоспектральные данные. Но это вот ровно три случая, больше таких групп нет. Во всех остальных случаях группа изоспектральная простой будет неразрешимой. Вот. Более того, оказывается, она всегда имеет ровно один неабель в композиционный фактор. Это значит, что она устроена вот так. Сейчас я покажу даже картинку чуть позже. Она устроена так. В ней есть такой нормальный ряд, значит, обязательно. Значит, группа К, это вот первый член этого ряда, это разрешимый радикал. Потом... А, ну, следующий значит, фактор таков, что фактор группы по разрешимому радикалу у вас как раз Нябелева простая группа. Ну а последний кусочек, он лежит значит, в группе внешних автоморфизмов соответствующей группы. Ну и в частности, а, ну, вот, а, в силу справедливости а, гипотезы Шрайера, так называемой, эта группа конечно разрешима, вот этот фактор группы ЖПОАЖ. Вот, это вытекает из классификации конечных простых групп. К сожалению, независимого доказательства гипотезы Шрайера по-прежнему нет. Вот, ну, опять-таки удобно это смотреть вот, в виде такого, представлять в виде такого снеговика, значит, э -э вот у вас внизу, значит, и так вот у вас есть группа G, она, значит, у нее такой же ну элемент, как у простой простой группы. Тогда, значит, у нее вот есть, может быть, значит, разрешимый радикал, возможно, тривиальный, потом значит, Нябелев в композиционный фактор, ну и потом вот некоторая подгруппа группы внешних автоморфизмов, значит, этого фактора. Да. А, оказывается, да, значит, ну мы знаем, что во многих случаях К просто тривиально, но тем не менее, вот в общей ситуации, оказывается, удается, и это недавний такой вот результат, полученный а, вместе с китайским математиком, а, с мученицами, э, с китайским математиком Яном Нанином, а, вот, удалось понять, на самом деле, что во всех значит, нужно исключить еще группу вот А10, к сожалению. Это было давно понятно. Значит, а, можно, оказывается, вот этот разрешимый радикал обязательно не патентная группа. То есть это такой довольно любопытный результат, который удалось недавно вот понять. А, вот. Ну и вторая вещь, это вот, то есть, сейчас, если вернуться вот к картинке, да, то есть мы знаем, что k, то есть во многих случаях это единица, но уж, по крайней мере, она не патентна. А вот что можно сказать про группу G по H, вот про эту фактор-группу? Да? Мы знаем, что она разрешима, но вот гипотеза состоит в том, что на самом деле она циклическая. И я думаю, что да, что это вот тоже, так сказать, это вот, может быть, логично. Моя, вот моя, по крайней мере, гипотеза состоит в том, что эта группа всегда циклическая. По крайней мере, это, конечно, так всегда для тех групп, для которых мы знаем ответ уже вот полностью, для которых мы знаем все группы зоспектральные. Да? Ну, вот. Но это, скорее всего, опять-таки, можно доказать и независимо, вот, не, не перебирая все эти случаи. Ага. Да, пару слов. Сколько у меня осталось времени? 15 минут, да? Значит, вот буквально пару слов я хочу сказать вот о чем. Значит, ну, значит, мы знаем, что вот силу теоремы Мазурова-Ши, значит, что если у нас есть нетривиальная нормальная Абелева подгруппа, то группы не то есть там бесконечно много всегда групп с тем же самым множеством порядков элементов. А что можно сказать? Да, значит, значит, по крайней мере это означает, что разрешимый радикал должен быть тривиальным, если мы говорим о там, хотя бы почти распознаваемости группы. Вот. Но это означает, что цоколь группы, то есть вот, э, вашей конечной группы, то есть произведение минимальных нормальных, Подгруппа это просто произведение неабелевых простых групп. О, вот. Но то есть вот хорошо рассмотрим случай, когда она одна, там, эта группа, а вот что, может ли быть так, что там не одна простая группа сидит? О, вот. И группа по-прежнему распознаваема ну, или почти распознаваема. О, вот. И такие примеры есть. Вот, э, Виктор Данилович в свое время построил замечательный пример с группой Сузуки. Э, это такая исключительная группа соответствующая алгебре 2 но нужно ее еще скрутить там, так сказать, соответствующим образом. Над полем порядка 128. во-первых, оказывается, значит, прямое произведение двух таких групп распознаваемая группа. Во-вторых, на самом деле можно взять даже на самом деле в цоколь, и запихать даже 23 таких группы. Но правда тогда их надо определенным образом еще перемешивать с помощью некоторых групп Фрабениуса, которые ну, там специальным образом значит перемешивают эти факторы. Тем не менее это вот два таких примера, которые были известны довольно давно. С тех пор мало чего было известно, вот совсем недавно Илья Горшков и Наталья Маслова значит, вот, э, придумали еще один, значит, показали, что вот если взять группу Янка-4, такая большая спорадическая группа на самом деле достаточно, вот, то их прямое произведение двух таких групп тоже распознаваемо. Ну и, пожалуй, самый, да, я вот, несмотря на то, что вот такие примеры есть, в общей ситуации, конечно, это скорее всего, так сказать, это, так сказать, вот такие очень специфические надо искать примеры. Почему? Потому что, скажем, если вы возьмете, ну вот я на последнем примере остановлюсь, если возьмете произведение трех групп, значит, групп в степени 5, то ну, очень легко построить просто Абелевую группу, у которой такой же спектр, такой же порядок, а, вот, э, то есть, в общем, для которой даже гипотеза понятно, более сильное утверждение сказать, неверно. Вот, и тем не менее Илье вот, э, удалось э, придумать, по крайней мере, бесконечно много, бесконечную некую серию групп, у которых три фактора в данном случае, а, вот и группа все еще не сказали но это еще, я помню что только Илья здесь по-моему еще в архиве только да, лежит это все а, вот, это еще не, вы, не вышла работа но ну, и естественные вопросы которые здесь возникают они такие во-первых можно ли взять значит, произведение двух неизаморфных ну или нескольких неизоморфных а, Ньютонов не простых групп и получить распознаваемую группу ну или почти распознаваемую но ну, и еще один вопрос. Вот во всех этих примерах ну, количество значит, вот этих вот факторов, количество, значит, ну, компенсационных факторов все-таки ограничено. Можно ли построить на самом деле бесконечную серию, в которой растет число именно так сказать, вот этих вот необелев простых групп в этом прямом, скажем, в цоколе, вот, которая значит, будет распознаваема? Несмотря на то, что это кажется довольно удивительным, вот, судя по всему ответ ⁇ да, можно. Вот, хотя это в общем, надо будет сильно постараться. То есть гипотеза, что можно. А, вот состоит в том. Да, значит, теперь немножко, вот о чем я. Я оставшиеся. У меня 10 минут, на. Э, вот еще на какую задачку. То есть, как это. Значит, все это выглядит очень теоретически, так сказать. Имеет ли это какое-то отношение Можно ли на самом деле здесь что-то с вычислительной точки зрения сказать? Ну, э, во-первых, во я хотел бы сказать, что.. Э, ну, для решения задачи, вообще говоря, для решения скажем, задачи, что некая группа да, значит, расп ну, там, распознается, да, вообще не обязательно знать полностью ее спектр. Задача ⁇ знать какие-то вещи хорошие про нее, которые отличают ее от всех остальных да, объектов. Вот. Но вот когда мы решаем задачи уже такие, вот как здесь это было, вот там почти распознаваемся, когда вам нужно аккуратно понять, какие группы имеют вот ровно такой же спектр, на самом деле стало понятно, что нужно понимать, как устроен спектр, ну вот аккуратно, то есть нужно иметь какие-то хорошие описания. Но это, конечно, важно не только с этой точки зрения, вот, вот это описание, там множество порядков элементов групп, оно такое... Ну, значит, такой предмет э, интереса специалистов самых разных на самом деле, людей, вот, которые интересуются конечными простыми группами. А, вот, эти работы, которые написал ну, так сказать, мой ученик Александр Бутурлаки, они очень востребованы, как сейчас принято говорить, высоко цитируемые работы. Итак, но давайте, во-первых, надо понимать, что значит, у нас вот утверждение состоит в том, что спектры конечных простых групп известны. Тут надо немножко оговориться, что и при этом подразумевается. Значит, давайте, во-первых, заметим, что множество, вот если возьмете значит, спектр группы, любой конечной группы, то это, конечно, множество замкнутое относительно делимости. Это значит, что он однозначно определяется максимальными элементами по делимости. Вот, восстанавливается. То есть вам, конечно, не, надо, не обязательно знать все элементы, спектра достаточно знать, так сказать, максимальные поделимости. Такое простое замещение. Более того, он, конечно, даже определяется любым подмножеством своим, которое содержит эти максимальные поделимости элементы. Ну и вот на самом деле, говоря, что спектры известны, я буду подразумевать, что как раз вот некое описано, явно описано некоторое вот такое подмножество, да? вот. все делители которого и образуют спектр. Uh, то есть вот у меня оно обозначено через ню. Да? Uh, вот. и вот в этом смысле такая тоже теорема, то некое утверждение, которое надо понимать, что они хорошо в общем известны. Я на самом деле чуть позже покажу некий пример. Uh, вот. Ну а открытая проблема здесь вот какая на самом деле. Хорошо бы знать на самом деле uh, спектры всех конечных, э, уже почти простых групп. Вот такое, явное, такое же явное описание иметь. Я даже приведу пример. Вот в 2014 году у нас была школа, наша стандартная, значит, там, по алгоритмической теории групп, и приезжал Крис Паркер, это такой, сейчас он главный редактор журнала Group Series. Вот. И первое, что он фактически, первое, что он спросил, вот только приехал, так сказать, а вот где Бутерлакин, Я говорю, он как раз вышла статья про ЕСМ, значит, как там вот устроены элементы, значит, вот как раз в, в, в расширении ЕСМ. То есть это такой вопрос, который, в общем, интересует многих разных людей. И я надеюсь, что такое описание тоже появится. То есть, по крайней мере, работа в этом направлении явно ведется. Так, ну и вот последняя такая, значит, вещь как раз. Значит, давайте поговорим о том, можно ли понять... Ну вот хорошо, значит, вот у вас есть какая-то группа. Вот есть ее спектр. Можно понять, он будет спектром конечной простой группы или нет, ну или просто какой-то конечный групп. Да. Значит, э, тут я сразу хочу сказать, что можно вообще говорить. А вообще говоря, сейчас в произвольном подмножестве натуральных чисел, вот я его M тут красиво обозначил. Вот. Ясно, что сам произвольное множество натуральных чисел не обязательно замкнуто относительно делимости, и можно вот взять его замкнуть. Давайте это будем обозначать как раз вот омега от М. Ну тогда мю это множество значит, максимальных поделимостей элементов в m, ну или что-то то же самое в омега от m. Ну и с этой точки зрения, вот если теперь уже взять конечную группу, то мю это просто мю омега от, ω от, ω от g, да, так сказать. А, вот. То есть мы берем замыкание, значит, мы берем значит, соответствующий спектр и значит, берем максимальный там, вот. в каком то смысле вот можно поставить такую вот ну и такая естественная некая задачка. Вот у вас есть некоторое конечное множество натуральных чисел, под множество множество натуральных чисел, и мы хотим понять, ну вот, то есть определить группу, у которых такой же спектр. Ну, и описать все такие, конечно, группы. Ясно, что в общей постановке это очень трудная задача. Вот. Да, ну, во-первых, конечно, удобнее все-таки говорить, можно вот тут немножко всем изменилось, говорить сразу, то есть m может быть любым множеством, понятно, что его можно сначала замкнуть. Вот. А во-вторых, значит, вот это более такое важное, так сказать, это, конечно, мы будем говорить о простых группах. Можно ли понять, вот, верно ли для некоторого подмышленного натуральных чисел, что, ну, вот есть конечная простая группа с таким спектром. Значит, вот у меня эта задача. Да, во-первых, тут, тут, тут некоторые замечания. Во-первых, понятно, что э, ну, вот из теоремы С, по крайней мере, если ее, вот, ну, так сказать, вот, э, мы знаем, из гипотезы Мазурова, значит, э, мы знаем, что, по крайней мере, для которых групп, для которых она верна, если мы решили первую часть задачи, то есть если мы нашли прост, не, э, неабелевую простую группу, у которой такой же спектр, то мы знаем и все конечные группы, на самом деле, с, э, у которых такое же множество порядков элементов. А второе, более важное, может быть, соображение состоит в том, что, ну, понятно, что у тебя, так, если у нас нет никаких ограничений по, там, по времени или так сказать это, то э, эта задача, конечно, ну, так сказать, легко решить. Э, ну, просто надо перебрать все там нужные группы. Вот, собственно, и все. А вот и в каком-то смысле понятно, что этот вопрос становится интересным, если мы интересуемся его эффективностью. Но, ну, в частности, вот если мы спрашиваем, есть ли полиномиальный алгоритм на самом деле решения этой задачи, ну, полиномиальный от длины соответствующего множества, которым в данном случае естественно там считать я не знаю, сумму логарифмов, элементов входящих. Вот. Но вот оказывается, что и здесь можно довольно много чего сказать. И вот с Баттерлакином мы доказали такую теорему, которая говорит вот о чем. Значит, Если вы возьмете, значит, мы построили некоторый такой полиномиальный алгоритм, который по произвольному множеству множеству натуральных чисел Неважно, кстати, вот есть конечная группа с таким спектром или просто вот любое подножие натуральных чисел вы берете. Значит, говорит так, значит, он делает следующее. Либо он говорит, что такой группы нет, простой группы с таким спектром. Вот, либо он предоставляет вам некоторого одного возможного кандидата. Вот, к сожалению, он, значит, да, каким свойствами обладает этот кандидат? Он обладает следующими свойствами. Значит, во-первых, он действительно единственный, то есть никаких других простых групп а, с таким спектром нет, а, вот, если вот такой ответ значит, возник. Но а еще мы знаем, что на самом деле спектр вот этого множества m, которое у нас было на входе, оно точно лежит в спектре нашей вот этой простой группы. Вот. Ну и на самом деле, вот вроде бы так сказать, во втором случае, чтобы завершить весь процесс, вроде бы нужно ответить на простой вопрос. То есть нужно просто посмотреть на обратное включение, верно ли, что значит, спектр группы G лежит вот, понятно, значит, в замыкании поделимости вот этого множества m. Но вот как раз с этим вроде бы естественным вопросом возникают некоторые затруднения, природа которых такова. Вот давайте мы посмотрим как раз на результат Бутерлайт. Ну, пожалуй, самый такой понятный, э, тут не надо было сильно лезть, скажем, в линейно-алгебраические группы, чтобы его получить. Э, результат, а, значит, вот описание спектра э, значит, линейных групп. Да? Опять-таки, что описывается? Описывается некоторое множество, все делители, которого, собственно, и образуют спектр. Вот оно имеет такое описание. Легко понять, что, скажем, э, ну, оно мало зависит вот от, э, от q, от порядка поля. Вот, то есть мощь, мощность, скажем, этого множества не зависит. Но, к сожалению, вот это описание явно серьезно зависит от того, как число n, а n в данном случае это размерность, да, сколько у него, понятно, от, вот от разложения числа n в сумму, сумму просто, в, в, в, в, в, в, в, как это называется, -то? в сумму а, слагаемых, от количества таких разложений. А, вот. И это, в общем, да, это, естественно, такая, ну, она, конечно, по крайней мере, квазиполиномен. Значит, вот тут возникает некоторый экспонент. А, вот. Я не буду подробнее, у меня заканчивается время, но вот на самом деле даже такой простой анализ, достаточно прямой анализ вот таких, значит, вот этого описания каких-то алгоритмов, которые здесь существуют, говорит нам вот, вот о чем. Значит, по крайней мере, вот это множество МОНЖ может быть построено за полином для там, исключительных групп группы его типа, для знакопеременных групп, на самом деле для классических групп, если вы ограничите размерность. Да? Вот. А вот если нет, то пока так не получается, вам нужно, по крайней мере, ну, так называемый квазиполином. То есть вот функция, которая там, вот m в степени да, там, лог, корень из лог-лог м лог да, по крайней мере, вот такое, так, такое ограничение работает. Вот. Ну и тогда вот по модулю вот этого, так сказать, соображения, вот возникает последняя такая на сегодня теорема, которую я хотел бы, так сказать, вот, сообщить такой результат, что если вы, значит, итак, что мы знаем точно, мы знаем, что найдется, вот вы берете, что есть такой алгоритм, который, взяв множество натуральных, некоторые, любой множество натуральных чисел, значит, выдаст вам, ну, либо сказать, что группы нет, конечной простой, значит, у которой э, спектр совпадает с замыканием соответствующим, либо, а, либо ну вот, э, выдаст такую группу, ну вот, а время ограничено, ну вот, в худшем случае, вот такой функции. Вот, э, ну а открытый вопрос, понятно, а вот, То есть, я не знаю, существует ли алгоритм или нет. А, вот, я думаю, что нет, но это надо... Вот это такой вопрос интересный, на мой взгляд. Вот. Да, значит, я обещал пару слов сказать по поводу вернуться вот к значит, множеством, порядков, множеством размеров классов сопряженных элементов. Но поскольку у меня время заканчивается, совсем коротко скажу. Значит, вот здесь ситуация такая. Значит, несмотря на то, что гипотеза Томпсона доказана, но вот хотелось бы, конечно, получить какие-то, там, скажем, но вот эти вычислительного сорта, такие результаты здесь. Что этому препятствует? Это препятствует на очень простая вещь. У нас просто нет явного описания хорошего таких множеств. А это было бы интересно, что для простых групп, тем более и для почти простых групп, это было бы интересно с точки зрения очень многих задач. И это такая задача, на мой взгляд, очень достойная, которой можно было бы позаниматься. Вот, ну вот собственно... Все, это мой последний слайд в качестве прощения. Это вот те пять на самом деле фактов, которые, на мой взгляд, полезно помнить. Вот, ну, как полезно знать а, по истечению вот, моего доклада. Все, у меня все. Спасибо.